Привет всем! В эфире «Универ News и с вами я, Дарья Владимирова. О самых интересных новостях расскажем сегодня в выпуске. КФУ стал площадкой проведения международного методического семинара «Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся». Жители Агрыза и Заинска познакомились с научным десантом КФУ. КФУ посетили представители российской нефтяной компании «Лукоил Коми» и «Лукоил Пермь». В Малом зале Уникса под председательством ректора КФУ Ильшата Гафурова прошло заседание Ученого совета Казанского университета, на котором ректор представил отчет о ключевых результатах развития университета за 2015-2019 годы. А теперь к другим новостям. В Казанском федеральном университете прошло пленарное заседание, посвященное двухдневному международному методическому семинару. Подробности смотрите далее. В Институте управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошло пленарное заседание, посвященное двухдневному международному методическому семинару Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся. Это двухдневный семинар, который посвящен вопросам развития современных компетенций учащихся школ. Это образовательный семинар, здесь сегодня принимают участие представители более чем 20 регионов Российской Федерации. Это представители органов управления в сфере образования, оценки качества образования, региональных структур. В течение этих двух представлены самые современные методики, с ними будут работать очень известные тренеры, в мире известные, да, которые занимаются данными вопросами. Это достаточно такая уникальная возможность для сотрудников, вот, органов управления в сфере образования, для методистов ознакомиться с самыми современными методическими разработками в данной сфере. Площадка для проведения двухдневного семинара была выбрана не случайно, так как Казанский федеральный университет является лучшим университетом в России в предметной области образования. Об этом в своем выступлении сказал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафура. В университете нашем по образовательным программам педагогической направленности по всем предметным областям и уровням, по которым обучается, более 8 тысяч студентов, будущих педагогов. Мы реализуем разнообразные модели вхождения в учительскую профессию, основываясь на высочайшем уровне предметной подготовки педагога, а также его отличном методическом оснащении и широком круглазоне. Данный семинар проходит при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития. Для поддержки учитель и пыли в первую очередь организованы эти семинары. И для того, чтобы самим двигаться вперед, а также вести за собой современных детей, необходимо смотреть по сторонам. В семинаре приняли участие более 250 человек из 20 регионов России. Эльвира Зорина, Фарид Захитаглы, Универньюз. Тур научного десанта КФУ продолжается. На этот раз местом проведения научно-просветительской акции стал Агрыс. Все подробности в нашем сюжете.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 Еще одним пунктом посещения научного десанта КФУ стал Заинск. Мероприятие развернулось на площадке школы номер два. О том, как оно прошло, наш следующий сюжет. С научным десантом КФУ познакомились и в Заинске. Участниками проекта стали более 300 жителей города. Преподаватели и студенты Елабужского и Набережно-Челнинского институтов организовали работу 10 образовательных интерактивных площадок. Гости научного тура посетили лекция популярной экологии и увлекательной Одним из самых интересных мастер-классов стало занятие по китайской иероглифике. Я сейчас изучала китайские иероглифы, и было очень интересно их рисовать и изучать и сделали вот тату. Помимо разноплановых образовательных платформ, консультацию осуществляла приемная комиссия Казанского университета. Абитуриенты получили возможность задать интересующие вопросы о поступлении, направлениях подготовки и студенческом досуге. Валерия Муратова, Сирена Иванова, Ислам Хамитов, Универньюз. В Казанский федеральный университет с визитом прибыли представители российской нефтяной компании Укоил Коми и Укойл Пермь. Более подробно смотрите в следующем сюжете. С визитом в Казанский федеральный университет прибыли представители российской нефтяной компании «Лукоил Коми» и «Лукоил Пермь». В рамках визита гости посетили музей истории КФУ, где узнали о богатой истории вуза, его структуре и приоритетных направлениях развития. Почетные гости с интересом прослушали экскурсию, познакомились с основными вехами истории высшего образования в Казани. Посещение музея традиционно завершилось в знаменитой ленинской аудитории. Цель нашего визита – это ознакомление с лабораторной и материальной базой Казанского федерального университета также выстраивание долгосрочных взаимоотношений по работе, по эксплуатации наших месторождений и применении разработок Казанского федерального университета, либо каких-то совместных разработок над теми проблемами, которые существуют у нас при разработке месторождений. Визит продолжился в Химическом институте имени Будлерова КФУ. Гости ознакомились с лабораторией внутрипластового горения, каталитической внутрипластовой обработки нефти, термического анализа, геохимии горючих ископаемых, а также с лабораторией реологических свойств нефти и нефтепродуктов. Очень хорошо, все очень понравилось. Грамотные высококлассные специалисты, замечательное современное оборудование. И я думаю, мы наладим совместную работу на долгосрочной основе. Лилия Талибова, Леонард Валитьяров, Универньюс. В стенах Казанского университета начала свою работу Всероссийская научная конференция молодых ученых «Фантастика научная и ненаучная». Подробнее смотрите далее. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовала Всероссийская научная конференция молодых ученых «Фантастика научная и ненаучная». Научный форум посвящен 135-летию со дня рождения Александра Беляева и 90-летию со дня рождения Урсулы Легуин. В рамках пленарного заседания ученые из разных уголков России выступили со своими докладами. В ходе конференции молодые ученые обсуждают вопросы фантастической литературы. Программа конференции продолжится 15 ноября секционным заседанием. Завершится форум просмотром и обсуждением фильма Бразилия. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. Еще увидимся.